Смотрите, друзья, вот они. Смотрите, расцветка клеща. Этот вообще в полосочку. Смотрите. Непонятно какой клещ. Смотрите. Обалдеть. Есть черные и красные, а есть вот такие вот мутанты. Прикол. Ну-ка, фотку.